здравствуйте уважаемые зрители сегодня я вам хочу продемонстрировать этого робота который сделал в программе 3D Max к этой модели применена система костей материалы корона давайте ее рассмотрим более подробно Значит, сама сцена состоит из трех слоев это модель рик и студия в которую ходят осветительные приборы и камера давайте теперь рассмотрим рик более подробно значит рик я делал сам это не бипит и не Система CAT, то есть посидел, потратил какое-то время, чтобы сделать эту систему. Она не претендует на отлично, но и как бы идет с моделью опционально. Ее можно использовать, можно использовать свою, можно использовать бипед. Значит, система <coughs> сама это обычные детаб-поле, объекты. И сейчас этот анимация. К этому объекту применен э, опция функция костей каждому из этих. эдитабл поле объектов. Включена опция костей. Так, дальше. А, материалы. Пять материалов. Краска, металл, стекло, резина и свет пять материалов собранных э, в мультисубобъекте короче, мультиматериали и карта, HDR карта которая присутствует в некоторых отражениях э, материал, материалов краски, металле Так, смотрим дальше. Отключим пока сглаживания. И посмотрим работу системы костей. Как вращаются элементы. сгибаются в нужных местах все. это верхний захват и здесь есть вот еще система нижнего захвата который вверх-вниз работает по поршню, двигается там более подробно посмотрим сейчас уберем ненужные нам элементы Посмотрим как двигается этот рик. Мы видим поршень, в котором двигается наш наш наша система этого пальца нижнего. Снимаются здесь крышки самой модели. Также здесь блок питания сменный. То есть можно вынимать там. Если допустим модель игровая какая-то, то можно использовать эту вещь. Так, еще здесь вот есть двигатели. Сам модель подразумевает использование в водной среде. Это его. Пушки, его подводные пушки, которыми он отталкивается э, в водной среде. Здесь мы видим подобие двигателя, свет из него излучается. Возвращаемся элементы назад Модель сделана под сглаживание две, Я применил две итерации, посчитал, что более чем достаточно Так выглядит мой робот его можно приобрести в магазине TurboSquick. В описании в ссылки. Все, что я вам хотел показать в этом видео. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока.